Киберпанка, конечно же Да-да-да, в прошлой серии мы, значит Закончили на том, что нам поставили Целых два импланта И мы теперь должны, значит Их опробовать на каком-нибудь Новом дельце От дельца, естественно, мы уже получили От пузана в красной телогреечке, Да, от черненького пузана в красной Телогречке И сейчас нам надо, ребятки Разобраться с какими-то мальстрёмами Для этого давайте попробуем Встретиться с Джеки, это первое. И позвонить надо сотруднице Мелитеха Мередит Стоут. Это дополнительное задание Ну что ж, зрители, запасайся, пожалуйста, чаечком, печеньками Или чем-то там привык запасаться И приятного тебе просмотра Ну а мы начинаем Новый уровень мы получили Давайте, ребят, посмотрим, кстати У нас новый уровень, уровень третий Давайте попробуем прокачаем свои данные Вот это что такое, интересно? Это просто третий уровень, понятно Интеллект Мы, ребятки, все прокачиваем сейчас интеллект потихонечку И быстрый взлом мне, конечно же, не повредит Здесь у нас нужен уровень 12, здесь у нас уровень 1. Справочник хакера. Да, вы получаете дополнительно. А, вы получаете документацию для создания необычных а, скриптов. Понято. Это что такое? Это у нас последовательная цепь. Обезвреживание а без... А без... А безвреживаем... а врага, на которого действует скрипт, ускоряет восстановление других недавно отправленных скриптов. Уста... Ускоряет восстановление других недавно отправленных скриптов на 10 процентов понял вот это кстати может быть даже мне и пригодилось бы да Учиться пользоваться скриптами Это полезная вещ вещица, ребят Затраты памяти кибердеки на каждый скрипт ä, Отправляемый устройством уменьшаются на одну ä, единицу Ну что ж, друзья, наверное, я все-таки апну последовательную цепь А может быть посмотрю на какие-то другие характеристики Так, ну что ж, ä, это, ребят, первый пункт а Второй пункт, нам нужно, ребят, распределить очки доступных характеристик Во что мы их, ребятки, вбухаем, я даже не знаю Давайте попробуем в реакцию Пускай у нас сейчас, ребят, реакция будет, да? Побольше. И, наверное, все-таки я буду смотреть, что у нас есть в реакции. В реакции, ребят, настолько нас владение винтовками. Либо, либо короткоствол, то есть пистолетиками, либо клинками. Ну, если честно, винтовочки мне больше всего по душе. И я, наверное, буду немножко их прокачивать. Прицеливание при стрельбе из винтовок и пистолетов, пулеметов ускоряется на 10%. Прикольно. Быстрые удары, опасное сближение, быстрые удары прикладом винтовки, пистолеты пулеметы в ближнем бою Наносит на 50% больше урона. Интересненько. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов увеличится на 3. Карабинер прикольно. И смертельные э, смертельные прятки. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов из-за укрытия повышается на 10%. Вы только посмотрите на, на это все дело. Давайте попробуем смертельные прятки сейчас сделаем. Да-да-да, именно этот навык мне, возможно, поможет как-то дальше в лучшем образом а, устранять своих а, соперников. Так, ну что ж, винтовочки мы развили. Один развитие навыка винтовочки. Я думаю, мне это все пригодится. Продолжаем прокачивать своего персонажа, но для начала мне бы посмотреть на задания, которые у меня сейчас а, имеются. Где у нас здесь... Встретиться с Джеки? я вижу. Джей, это журнал. Открываем журнал и смотрим дальше, где у нас... Отслеживать задание Так, позвонить сотруднице, вот Вот, друзья, вот, мы можем, а что, два нельзя а, Отслеживать? Два, друзья, нельзя Отслеживать, это дополнительная а, У нас задача, ну что ж, мы, ребят Сейчас встретимся с Джеки, да, потому что У нас основная задача, это все-таки а, Разобраться с мальстремами Которые насолили нашему пузану В красной куртешечке и золотой а, Ручечкой, да как его там называли? Декстер Шон, по-моему, насколько мне помнится. Ладненько. Все, ребят, выезжаем. Давайте вот от, вот от этого лица мы сейчас покатаемся с видом вот от этого лица. 350 метров до цели. Поехали, ребятки. Ой-ой-ой, чуть не покосал тачку. Осторожнее. Надеюсь, я в правильном направлении сейчас двигаюсь. Да, город я знаю очень плохо. Все, друзья, вместе с вами изучаем по ходу действий. Так-так-так. Ой-ой-ой, вот эта скорость, однако... Вот это я понимаю. Так, едем, ребят. Тут уже недалеко осталось. Мне сейчас нужно с Джеки поболтать. Новая зона сайт Только что я открыл для себя. Джеки, ты что тут тусишь? Давай залазь уже в Коломагу и поехали дальше. Вот и ты. Здорово. Ты что, на мотоцикле будешь гонять, что ли? Я не понял. Давайте с ним побазарим, друзья. Рассказывай, что надо. Ну что, нам нужно сейчас это. Нам нужно сейчас к Мальстрёмам. Так, как выйти-то? Выйти на F. Так, выходим, выходим, друзья. Так, тут что такое? Я вижу какая-то дополнительная... Фишечка здесь у нас установлена. Что это такое? Выбрать место назначения. Фабрика. Так, так, так. Не пойму, что это такое, друзья. Давайте посмотрим. А быстрое перемещение. Чтобы попасть в точку быстрого перемещения, наведите на нее указатель и нажмите правую кнопку мыши. А, -а, а вот это теперь понятно. То есть просто, напросто, мы можем телепортироваться. Другими словами, ладно, мне это пока не интересно. Давайте подойдем к Джеки по базарям. Ну что, друж дружбан, ты куда делся-то? Я не понял. Алло, дружище. Мотоцикл остался, а куда дружище наш делся, я что-то не пойму. Куда делся наш Джеки? Он только что был здесь. Куда делся этот чертов байкер? А? Или он уже у нас в машине сидит? Алло, Джеки, ты где? Ау! Это что, типа багапанк у нас начинается, да? <laughs> куда ушел наш парень? Позвонить сотруднице. Так... Милитеха пере... а, Почему переключилось задание, не пойму вообще. Так, ладно, давайте, ребят, нажмем все-таки опять на наш журнальчик и постараемся поотслеживать, значит, добраться до... А где? Я не понял. Я не понял, у меня же была задача, куда она делась? Добраться до ворот Уолтфудс. А, это... это наша задача с Джеки или что это, я не пойму. Наверное, да. 50 метров. Ну, я надеюсь, что я правильно сейчас иду в правильном направлении. Давайте посмотрим. А, все-все, ребятки, понятно. Все понятно. Ладно, ладно. Здорово, здорово. Ну что, попробуем, проникнем к Мальстремам. Почему они отличаются от других. Рассказывай, давай. Вот, возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадра. И честь для них тоже кое-что значит. Валентина? Какого еще Валентина? А вот с Мальстремом хуй Да, сейчас разберемся, что. Вот и ты. Ну в смысле. Пусть в смысле, вот и я. Я уже давно здесь стою. Так. А куда звонить-то? Так, алло, открывайте двери. Где, куда звонить? Кому звонить? Позвонить сотрудницам элитеха. В смысле? Ты чего-то ждешь? Как куда звонить-то я не понял? В какой колокольчик звонить? Надо, видимо, свои способности использовать. Давайте попробуем, ребятки. Позвоним в ворота. Так что ли звонить надо? Ну подожди, подожди, я разбираюсь. Как позвонить в эти ворота? Заходим тогда что? И как? Как-то еще надо по-другому позвонить? В какое место-то то Вот в эту камеру или что? А, взлом протокола. Контроль камер. Дзинзин говорит, сделай. Слушай, если было где, я бы позвонил. Так сейчас сделал бы я, но, блин, что-то я не вижу ни хрена. Куда дзинзин-то делать? Все, ребятки, вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Что мне нужно сделать? Воспользоваться домофоном. Да, друзья, у меня как-то странновато работает сейчас интерфейс мой. Давайте попробуем журнальчик откроем и воспользоваться домофоном, черт возьми. Вот, выбрал я задание. Да, друзья, вот, оказывается, вот сюда надо звонить, а не туда, куда я тыкался. Да, странновато По пока что как-то все работает. Ну ладно, давайте, ребят, позвоним. Так, низвержение в мальстрем, задание обновлено. И вас не знаю. В смысле, мы от Декса открываю уже, открываю уже. Ну давай, давайте скажем все-таки от кого мы, да мы. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. что мне кажется, надо бы это пистолетик сменить. Мы вас ждали. Отлично, молодцы. Я наверное сейчас, ребят, пистолетик все-таки сменю, да. А где моя пушечка по -пободрее. Во, я все-таки с винтовками да. сейчас обращаюсь. Будем с винтовочками. Уютно? Уютно? Пару Уютно говоришь? Они хорошо подготовились. Это что это за Уютно, штуковины? Блядь требования к характеристикам красной цветки жратвы у них тут очень неплохая охрана там подсказку Техника, пропустил наверное вся с конвоя представляю как эти черви в ней копошились. к монстрём друзья мы попадаем Большой? вообще без понятия да, кто него говорил назвал Эй, его особенно тихо тихо грузовик ме где я думал эти ковроны сперли пару ящиков а они смотрю решили не мелочиться проникаем куда-то Ч это такое мина, мина стрёмно, Джек. где мина ну, милитеха да. Этим так не где мина а это мина подожди-ка подожди, подожди. ее же можно взять как-то наверное И нельзя ничего сделать а с этой а если их обезвредить у меня же Осколочная есть противопехотная мина ой ой, -ой, -ой. Направленного действия. что я тут нашел, что я тут нашел, друзья, так, мы же можем что-то как-то с этим взаимодействовать, ведь правильно, но мы пока просто их отметим, чтобы они у нас были, я надеюсь, мы про них не забудем потом, потому что эти мины, я так понимаю, реагируют на движение, мы пробегаем, они взрываются, ладно, пока отметим, больше я ничего не могу с ними сделать, вот еще, кстати, парочка, а, пока что я, ребят, не могу с ними абсолютно ничего делать Ладно, а, вы можете получить награду За обезвреживание преступников Объявленных в розыск, я понял Так, ну что ж, проходим дальше Где Джеки-то, куда он ушел? Что, заходим? Давайте, ребят, заходим, что у нас тут? Куда-то мы попали, я смотрю Здравствуйте, товарищи Вы нам задолжали кое-что? Кто так базарит, я не понял Спокойно, они нас просто пугают кто-то тут базарит, я смотрю, сильно очень. Любит. Заходи в лифт. Пойдем, сходим в лифт. Это что за типы? Давайте просканируем уже. Смотрите, ребятки. Громила, банда Мальстрём. Значит, у него уровень вознаграждения 3 звезды. То есть, бандюганы, уязвимость к электричеству, устойчивость к чему-то там, устойчивость к какому-то черепку к смерти, что ли, устойчивость у него. Это что такое? Тоже, ребят, громила, тоже СС-24. Короче, это стандартные чуваки, которых надо будет, я так понимаю, закопать куда-нибудь поглубже. Поехали. Спокойно, Не залупайся. Мы на их территории. Да я уж постараюсь. Я вообще человек спокойный. Здорово. Вам надо? Ну как, мне нужен болт. У вас есть бот. Модель мт 0 d 12 Его называют болт. Да, да, да. Ну допустим. Тебе-то Что? Меня прислал человек, который заплатил брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Точно? Не, будешь говорить со мной? Я Дундум. Какое-то тупое имя. Думдум, блин. Думдум, -дум, дум тугодум, блин. Я тебя уже придумал прозвище. На диван, да. что то у вас диван тут, смотрю, засыны, засраный какой-то. Вы не могли почистить бы его? Да, к моему приходу подготовиться. Я смотрю, плохо вы тут подготовились. Ну давайте присядем, что поболтаем. Ну чё, а чё будем делать? Кофе тебе пить? чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. <laughs> Молодца. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван. А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий класс не сделал. Успокойся, так, успокойся. Давай подумаем. Это плохо кончится, но... Сука... Потом Но с ними разберемся. Заебись. Ну чё, рассказывай, где болта че наш? Такой я он то здесь. хмурый, ты, ты, по-моему, ты в ну хмурее, да? чем я. И, и зачем, зачем? Че это такое? Че ты мне даешь-то? это? Скан. Он нехило вставляет. Зачем? Да он охуенный. Попробуй, не пожалеешь. Давай, не бзди. Зачем мне какая-то ерунда взять ингалятор? Я пас. Не, ребятки, я пас. Спасибо, не упал. Мало ли вы меня чем-то накачаете, а мне еще стрелять по вам надо. Хедшотики делать сегодня. С этой дурью у меня точно башка съедет, хедшотики не ну получится пожалуйста, делать. Ты сейчас добазаришься, слышишь, ты лысый. Так, это что там? Кто-то что-то несет. Это бот, да, я так понимаю? Вот он, болт. Модель nt 0 т 12 так, Амилитех его искать не будет? Давайте спросим. Амилитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Ну понятно. Ну покажи тогда мне его, чтобы я видел, что это Дай точно. Заценить. Что, что не да, ко кота в мешке я беру и не игуану какую-нибудь. Опачки. Митровыебанная штука. Mm. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Ну какая штукенция? Контроллер вора. Полная когнитивная мерси. Зацени. Все приводы, сделанные из смеси Титана, Ванади и Кевлара. Смотри, что будет. Куда Этеграция побежал? Абсолютное. Mm. Когда паучок залезает на стены, куда он побежал? Mm. Да, можно и блевануть. Так. Да мне-то вообще без разницы. Берем, конечно же. Ворон на необычный. Че-чу-ч, ворон на фабричный контроллер Не понял, а это что такое? 3.6. Так, ну что, сойдет, думаю. Ну да берем что Да, мы его берем. Мне главное этому жиробасу отдать его, и все. Как бы задача-то простая. Хорошо. Бабло все получил. Мы вращаемся. Там же уже все оплачено, я, я, я это помню точно. Что такое что-то ну успокойся а? успокойся бородатый хмырь и думаешь я застану платить я стану платить я дважды да брось нельзя же платить за одно и то же два раза два раза платить а я не собираюсь простых. пошел Нужен ты сейчас у меня заплатишь своей жизнью жалко и я скидку нам будете? Скидку ты нам что? дать не хотите? Скидку дать не хотите? Мы уже один раз получили деньги. Так что мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь? Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину пасифики Он до сих пор жив Ну давай тогда я тебе сейчас башку снесу жив. Еще тебя переживет Просил передать привет Теперь подумаешь над моим предложением <связь> Ну и все, что? Больше я смотрю, здесь трепались мы Застрелить а Россия Давай Пока. завалим этого типа Родимая. Поехали! Вот этот Где моя винтовочка? Валерий! Давайте ему взломаем сразу головешку. Перезагрузку оптики, замыкание сделаем. Так, этому типу мы сделаем, друзья. Перезагрузку оптики, замыкание. Тихо, тихо, тихо. Или вот, вот этому, говрор. или вот этому. Так, перезагрузку оптики. На что выбрать? Запустить? Давайте, ребятки, за запустим вот этому типу. Все, все, все. Запускаем. Так, спрячемся, прячемся, прячемся. Так, получай. Голову, голову, голову! У тебя что, голова чугунная, что ли? Я не понял. Сейчас как-то тихонечко. Что-то я не понял, у него, по-моему, голова чугунная вообще. Стреляю, стреляю, он не откисает вообще. Вообще не откисает, друзья. Перезарядочка. Патроны вроде есть еще пока. Да вы смотрите только. А. Сколько выстрелов этому типу надо-то, я не понял. Где еще один? Так, перезарядка. А, подожди, обберу тут всех. Обираю всех. Так, чтобы быстро применить гранату в бою, пере переместить ее в ячейку для боевых устройств а, в снаряжении. Угу. Граната, да, значит, C, далее. Собираем все. Так, оружие с рикошетчащими пулями. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас установлен баллистический сопроцессор, имплант и генератор траектории для имплантов Кироши. Модификация. Ясненько. С этим мы разберемся попозже. Так, где у нас все чувачки? По-моему, сюда еще один убежал, но наш парень с ним справился, я так понимаю, Да. Джеки справился с ним Так, ребят, забираем все, не торопимся, успеем Сейчас все поэтапно будем разбирать этот уровень Да, завалили мы этого козла Который попытался нас, как говорится, обмануть Вот он, парень, валяется Куртка с мальстрема Давайте, ребят, все отжимаем, получим новый а, предмет Надо по максимуму оббирать всех, кого мы здесь видим У нас ведь все-таки в инвентаре достаточно места Так а, Ну что, забираем нашего, как говорится, ботика, да И поехали Отсюда, так, патрончики есть у меня, я так понимаю Гранатку а, можно поставить, в принципе, на быстрый слотик Снаряжение <свят> в шапочке в такое Кто в чем, а я в шапочке, друзья Так, на тело же можно что-нибудь получше одеть или нет? Давайте посмотрим Есть же вот такая броня, рваная воен... военная рубашка мусорщиков Которую я только что подобрал, 9 единиц брони а, И давайте ее наденем все-таки, да, уже Во, вот это я понимаю, да Шапочка нам тоже, кстати, дает а, кое-какие бонусы так, отлично. А, что у нас еще есть? Торс. А, может быть, на торс у нас что-то есть? Тьфу, ребятки, даже на торс у нас, оказывается, есть куртка Мальстрема. А, но только у нас, по-моему, под... постарайтесь не выкопать кому-нибудь, а, не выколоть глаз. А, ну, вроде как это. Можем, да, одеть? Можем, да, друзья, одеть? Черт возьми, потихонечку бронируемся. Прочность. А что за прочность, модификация какая-то стоит. Да, друзья, потихонечку смотрю, бронируемся в эти, эти самые шмотки. Да, отлично. Смотрите, 21, 21 единица брони. Нам это, ребятки, определенно пригодится. Может, шапочка какая-то другая есть? Нет, шапочка, ребят, пока настолько такая от коломба. Особая. Набор одежды, глянем. Нет, пока что, ребят, одежды у нас никакой не имеется. Гранатки, нам сказали, можно поместить в слот для оружия. Может быть сюда, или же вот сюда, наверное. Нет, не понял. Насадки. А, насчет гранат, ребят, я не совсем понял, как ими пользоваться, но куда-то там нам говорили их поместить. Так, лицо... Тоже пока ничего нет. Быстрый доступ, кибердека. Это, это, это те самые мои способности. Это, ребятки, самая основная наша способность. Я пока что не совсем понял, как ей пользоваться, да, на 100%. Но потихонечку будем разбираться. И снаряжение. Так, ребят, снаряжение я открыл. Где наш рюкзак, параметры, рюкзак, киберимпланты. В рюкзаке у нас имеются гранаты, я так понимаю, да. Это у нас оружие. Так, секундочку. Это чей ствол? Вот это чей ствол, скажите мне, пожалуйста. Смотрим, ребят. У него... У, у Смотрите, у него урон, ребятки, гораздо мощнее, чем у нашего. Это можно спокойно на единичку сделать. Да давайте, ребят, заменим все-таки, да? Вот этот ствол мы поставим сюда. Вместо этого а, ствола замечательно. Так, пушечка. У нас, по-моему, тоже новая появилась. Или же нет? Пушечка от кибердеки. Та, которая на нас слаб слабее, да, я так понимаю. Или же все-таки... А, или же какая на нас экипирована? Секундочку. Я так понимаю, вот это экипировано, Ну экипировано так 05 а, коп что-то там на мне сейчас что? А, коп перхет, да а это что такое ну да это на мне сейчас экипировано а, а вот там что такое показано справа а, 05 коп перхет. ну короче говоря я пока что ребятки не пойму немножечко по-моему у меня больше оружия то а, никакого и нет а сюда мы что поместим давайте посмотрим еще один коп перхет, что ли или что? тут у меня дробовик вроде бы как был давайте поставим сюда дробовик Пускай у меня будет на троечку добави чок. Так, ну что ж, рюкзачок смотрим. Где там гранатка была у нас? Мне нужна гранатка. Так и что у нас такое? Анализатор цели. Чтобы задействовать это умное прицеливание, необходимо установить имплант SmartLink, понятненько. Так, это что у нас? Это у нас одежда. Что на мне экипировано? Вот такой вот с галочкой. Да, показывается. Я понял. Так, ботинки тоже все экипировано у мне. Так, это что такое? А, вот она, ребятки, светошумовая гранатка. А, вот как ее экипировать, я даже не знаю. Так, давайте попробуем, нажмем на нее два раза. Не получается. Так, компоненты скриптов. Куда, ребятки, ее засунуть, я не знаю пока что. Как-то странновато. Расходуемые предметы, это все, ребятки, бухлишка у нас. Можно, кстати, использовать что-нибудь. Но пока что. Духи даже есть с собой. Ничего себе я набрал. Так, ну ладненько, ребят, продолжаем, продолжаем. Все-таки у нас тут немножко заварушечка началась. И мы будем стараться сейчас из этой заварушечки, конечно же, выйти а, живыми. Сохраняем это все дело. Новое сохранение создаем. И поехали. Мне уже хочется посмотреть. О, вот этот дробовичок. Мы сейчас, ребятки, будем пробовать из дробовичка. Нет, лучше я, ребят, из винтовочки постреляю. Так, ну что, ребят, берем, берем нашего бота. Милитеховского, да. Милитеховский бот. Забираем. Поехали. Пошли поехали поехали так тут у нас что такое я смотрю патрончики ингаляторы сейчас сейчас сейчас родной успеем успеешь ты выберешься на свой воздух нам главное здесь все зачистить так это что у нас такое это аптечка короче ребят а граната у нас я так понимаю на пятерку что ли или как или на что А на среднюю кнопку мыши на x то это точно ингалятор она а с на среднюю кнопку показано, что да, друзья, все понято принято. А, на В у нас тачка и на Т у нас телефон. Ну сейчас по телефону, ребятки, не самое время звонить. Пошлите, ребят, за Джеки. Все, выходим, выходим, ребятки. Наше первое военное нормальное задание серьезное, где мы уже нашумели и снесли несколько голов. Так, секундочку, ребят, заходим тихо. Заходим, заходим тихо. Да ты чё, блин, шумишь-то? Вообще, я думал, ты любишь мясо. Ты куда пошел? Давай сначала здесь Блин, все зачистим. Точно нет пути. Надо же все зачистить. Все определенно нам сгодится. В конце концов, можно будет продать какому-нибудь барыге. Да, ребятки. Ну в рпг я когда играю, я вот стараюсь все подряд, то, что попадается, все подобрать, все забрать, все обшарить. А, Да-да-да, очень-очень много а, здесь всякого интересного у нас, как видите. Так, залазим наверх. Где у нас там Джеки? Куда уже упорол? Толстенький наш дружок. Вот он, друзья. Так, еще, ребят, берем берем аптечек, целую кучу. Нам нужно все-таки не подохнуть. Так, и включаем. Работает. Отлично. Так, секундочку, что это было? Это вентилятор какой-то, что ли, был здесь? Или что это такое? Какие-то штуковины здесь пролетают забагованные. Ну ладно. Куда-то Джеки у нас, у нас уже убежал. Тихо, тихо, тихо, тихо. Кто там, кто там? Давай посмотрим, где там эти типы. Я уже слышу их. Я уже слышу этих типов, надо бы кого-то пометить. Тихо. Сейчас, сейчас всех помечу, подожди. Подожди, толстенький, сейчас мы всех пометим как следует. Спешить я не буду, там я вижу, что их дохренища. Я могу в принципе, вприн... это что такое? Это что такое? Взлом протокола, данные, данные на З. Так, вот этот типок, надо его пометить срочно. Взлом протокола, да, все помечено. Это что вот это такое? Скажите мне, пожалуйста, пробивает. Так, я не пойму, вот это что за штуковина? Мы вроде бы проникли сюда, но я не пойму. Так, данные на Z. Данные. Это прожектор, друзья. Это всего лишь навсего прожектор. А, взлом. Ага, Два варианта. Прожектор и взлом. Так, вот этого типа можно, наверное, как-то обезвредить. Да, мы можем взлом протокола сделать. А, взлом. Давайте посмотрим. Так, так, так. Взлом протокола. Длительность 0, восстановление 20. Пробивает вражеский лед. И делает все устройства врагов в локальной сети более уязвимыми от скриптов О как, вражеский лед, такое название <laughs> Так, это что у нас, перезагрузка оптики а, Длительность 8 минут 56 секунд, что ли Перезагружает оптику врага, временно ослепляет его Насколько? Время отправки 56 а, Так, замыкание а, Наносит урон врагу более эффективен против роботов, дронов и машин Три пока что мы можем скрипта применить для него Но давайте посмотрим еще, что у нас здесь есть это что такое? Это бочечки у нас, да? Баллон. Да, понял. Давайте, ребят, еще смотреть, где у нас есть типы. Так, давай, тихонечко. Я сейчас все осмотрю здесь. Тебя увидят. Не увидят, подожди. Постараюсь все отследить как следует. Давайте пригнемся. Так, мы уже, в принципе, пригнулись. Пригнулись мы. Пригнулись, да-да-да. Находимся в таком состоянии. Мы пока что еще долгое время. Газовая труба... Этот тип так идет до сих пор к нам, это что такое там, давайте, ребятки, данные, это дверь, это что, еще один тип, да, или мне кажется, так, данные, баллон. а, ну это я уже смотрел, так, это что такое, отвлечение врагов, а, мы можем отвлечь врага, да, давайте, ребятки, сделаем, наконец-таки, наш скриптец запустим на, на взлом вот этого, вот этой штуковины, взломано, отвлекаем, друзья, врагов, да, вот он отвлечен, этот типок Ой, ой ой камеру, камеру, друзья. Я камеру, смотрите, камеру не взломал я. Я камеру-то не взломал, черт возьми, а. Надо было камеру взломать. С этой стороны. Ой, тут еще типок, смотрите, что. Смотрите, сколько их, а. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Вот этого типа нужно взлом протокола сделать. Перезагрузку оптики. Давайте перезагрузим ему оптику, да. Вот этому типу, отлично. И надо бы, наверное, уйти. С линии атаки подожди подожди уходим уходим уходим с линии атаки подожди где мы так перезагрузили пока уходим я пока вижу там вот камера стоит надо бы с ней что-то сделать так контроль камер а, выключить удаленный а, так так так открывает доступ к основным функциям устройства в том числе позволяет отпирать запирать двери а также включать и выключать а, камер давайте ребятки получим сейчас доступ к этой камере взлом все так отлично и смотрим что можно сделать включить недостаточно памяти у меня память закончилась черт возьми контроль удаление детектив так а также включать выключать камеры я понял так отвлекать врагов с помощью камеры я так понимаю. Ну мы вроде бы с камеры что-то сделали она вроде бы отключена так тут двоих я засек уже да где можно еще пройти давайте глянем там я отметил бомбочки сюда нам нельзя давайте ребят действовать аккуратно так здесь что такое Берсеркер а, а сокрушение Не пойму, что это за штуковина такая Ну что, давайте, ребят, потихонечку прорываться. Получена пепельница Зачем бы она мне нужна? Не пойму Так, как-то надо отвлечь врагов Да вижу, вижу я Вижу, вижу я камеры Тут очень много камер Вот этого бы типа, как бы сейчас это Как бы его сейчас как следует иначе то а. Тихо, тихо, тихо, тихо Подожди, я сейчас твоего дружка-то вот этого парнишку. Я сейчас, наверное. Так, взлом протокола, перезагрузка оптики. Взлом протокола пробивает вражеский лед. Давайте ему сейчас взломаем. Вот что я сейчас сделал, скажите мне, пожалуйста. Так, взлом протокола. Надо 1 СЕ9. Давайте, ребятки, подберем 1С Е9. Давай, давай, давай, давай. Нажимай Е9. Почему не нажимает Е9-то, я не пойму. 22 секунды. Так, 1C. И е9 а, е9 как нажать а вот и 9 так установлено а, ледокол загружаем выйти из программы выйти что-то я загрузил короче говоря да подходим друзья надо короче вырубать его тихо тихо уйди уйди жирники уйди жирники мы сейчас этого типа несмертельным убийством просто вырубим и все мы же могем черт возьми зачем лишний раз шуметь и выдавать свое местоположение вот этого типа можно также так камеру мы отключили да все у нас в порядке мы чертовы киберпанки. Так, сюда можно выйти? Сюда можно выйти. Что у них тут такое? Давайте попробуем сейчас здесь тоже поорудуем. Какая-то штуковина. Так, новый чип. Какой-то чип нашли. Отлично, пригодится, думаю, в хозяйстве нам все. Это что такое тут? Давайте посмотрим, друзья. Тут у нас какой-то сервак, что ли, или что? Компьютер. Взлом протокола. Давайте, ребятки, все взломаем, попробуем. Так, компьютер. Нужно взломать 1С. Раз. И 1С-2. Установлено. Так, так, так. Дальше что? Все, все, все, все демоны отправлены выйти из программы. И дальше-то что? Вроде мы все здесь взломали, а дальше-то что, черт возьми? Да, не найдешь ты меня! Куда тебе такому, как ты, до меня? Так, ну тут мы, в принципе, все сделали. Отвлечение врагов. Два. У меня, интересно, хватит. Четыре-три. Кстати, здесь происходит у нас взлом протокола какого-то. На этом компе. Успо... Успокойся, матершивник, ты хренов. Так. Смотрим, мы здесь что-то взломали, походу, да? Смотрим, что мы тут взломали М -м Так, так, так, все вроде бы зав завершено Сеть взломана Ну, то есть мы взломали эту сеть И подчинили, я так понимаю, ее себе Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо-тихо Он меня не видит, сейчас я подойду к нему сзади И он Ему также будет, как его дружку Иди сюда Тихо-тихо-тихо Улики стараемся, убираем как бы убрать улику-то? Поднять тело. Давайте, ребятки, убираем, стараемся улики. Тут отличная комнатка для этого всего дела. Чтобы никто не спалил свои, как говорится, однополчан. А нам нужно потихонечку проходить. Бесшумное, ребят, прохождение у нас. Так, этому типу что можно сделать? Это что такое? Это же светильник всего лишь. А камера где? Вот там вот у нас еще одна камера, я смотрю. Контроль камер позволяет удаленно управлять камерой. А заключить... Так, давайте все-таки мы выключим удаленное, деактивируем это все дело. Да, выключим эту камеру. Взлом пошел. Иначе нас просто-напросто засечет. Да, камера, ребятки, деактивирована. Еще есть здесь камера или нет? Там кто такой лежит? А, этот тип уйдет, я его давным-давно заприметил. Еще один, ребятки, типок у нас остался. С одним типком сейчас остался. Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо, это ты спрячься, я-то нормально прячусь. А этого типа мы сейчас постараемся все-таки обезвредить. А, он за, он за ящиками уже настоит. Давай, давай, родной. Давай, давай, давай. Твои дни в этом мире сочтены. Ты уже считай, трупешник. Со мной шутки плохи. Я же говорил, что вам всем придет трендец. А ну, иди сюда. F убить, R бесшумное убийство. Да, несмертное, несмертное обезвреживание. Да, ребятки, смерти тут, конечно, нет. Вот в этот ящик, кстати, вроде его можно засунуть. Это тело, да, наверное. Какие-то ящики, короче, можно эти тела засовывать, но. Мы пока не знаем. Какой-то, ребятки, новый а, предмет мы получили. Еще, я так понимаю, есть здесь эти самые типы. Будем сейчас всех мы их по очереди. Так, ну что ж, выдвигаемся. У нас тут миссия важная. Давайте сначала тут проверим. Тихо-тихо-тихо, что-то как-то я резко двигаюсь. Да я не спешу, тут уже... В этой комнате уже никого нет, расслабься, чувак. Мы тут уже всех, собственно говоря, обезвредили. Тут можно уже носиться, как у горелой. Так, электромагнитное ружье, пробивание. Электромагнитное ружье позволяет накапливать энергию для усиленных выстрелов, которые м -м, пробивают незначительные преграды. Даже так, давайте попробуем, что это за ружье такое, интересно. Так, смотрим наш персонаж. А где наш персонаж? А, так, не сюда мы зашли. У нас, кстати, четвертый уровень уже, можно прокачаться. А, нам, нужно, м -м, нам нужно, нам нужно, нам нужно... В снаряжение нам нужно. Давайте посмотрим, что у нас там за ружье. Подобрали мы еще кое-что. Вот, дробовичок у нас, смотрю, имеется. И вот это самое а, электромагнитное двуствольное а, ружье. Давайте поставим вместо нашего дробовика. Надеюсь, оно будет гораздо лучше. Да, вроде бы как по параметрам получше. Так, смотрим, что еще можно, допустим, вместо нашей пушечки а, добавить. Сюда подходит очень много всего. Так, что-то получше, что-то похуже. Вот у меня сейчас стоит с уроном 54 единицы в секунду. Это мало. Есть вот 79 на то что я навел да есть у нас 76 и 69 но вот это определенно лучше чем моя пушечка поэтому мы ее добавляем вроде бы пушка такая же но она видимо просто с какими-то апгрейдами с более улучшенными у меня то вообще было старье и слишком дешевая это я так понимаю получше немножечко так ну все замену сделали прицелов нет у меня стволов тоже нет ну что ж ребятки продолжаем у нас задание опачки так новую винтовочку мы перезарядили и продвигаемся дальше 10 метров, нам нужен сейчас Судан Так, ну что, влаваемся потихонечку Тихо, камера, камера, камера, я понял Сейчас мы постараемся камеру это тоже взломать Чтобы она нас не запалила Тихо Тихо, тихо, тихо Нас увидели, я так понимаю, да? Нас спалили, ну давайте, так, вы вошли в систему Вашу систему пытается проникнуть Так, кто-то пытается проникнуть, ребятки Перезагрузить оружие, перегрев Отправка в мою систему ребятки кто-то проник меня подожгли совершить быструю атаку кто-то поджег мою задницу черт возьми хорош кто в мою систему проник я не понял пока ребят никого не вижу надо срочно отслеживать так эту дверь мы наверное как-то обойдем не получается у нас обойти ее. давайте ребят открываем и потихонечку входим в камеру вот эту мы сейчас тоже обезвредим контроль камер выключить ребятки удаленно деактивируем камеру есть такое дело чтобы нас больше не палили И потихонечку выходим Из этого помещения Смотрим, где у нас кто есть Так, надеюсь, ко мне в голову больше никто не проникнет И меня не, не поджарит Кто там болтает, я вообще не понял Секундочку Огнетушитель Тихо-тихо, кто-кто-кто, откуда? А, еще одна камера, друзья Как же все-таки я Выключить, надо было, ребятки, выключить Надо было выключить камеру не, см не смог я выключить ее быстренько. Так, опять, ребятки, у меня перегрев, отправка. Как же совершить-то контратаку, я не пойму. Так, ну все, ребят, пришла жара, пошла жара. ой ой ой ой, -ой. Получай, получай, на, держи. Пошла жара, зав завалили одного. Да-да-да, не тут-то было. Нарываться на нас себе дороже. Так, наверное. Давай, давайте ингалятор шлепнем. Отлично, П пойдем, ребят, немножко постреляем, наверное, мы все-таки немножечко надо пострелять надеюсь опа прошел один так а как нам как же нам его обезвредить то он ушел я так понимаю да укрытие укрытие укрытие. давайте ребята из-за укрытия попробуем Оп. иди сюда родной иди сюда я конечно не хочу на тебя патроны тратить но похоже придется он сейчас здесь, он сейчас здесь обойдет я так понимаю так взлом протокола открыть способности А, -а, -а доступные очки способности я понимаю Пока не будем, ребятки, их использовать. Репутация. Ну где же ты? Где же ты? Чёртов Прикрой ты, псих. Меня, Прикрываю. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Где, где, где? Он где-то здесь был, я помню. Блин, опасно здесь рядом с баллонами ходить. Опасно здесь. Надо было его подсветить, как минимум. Так, куда он делся? Куда делся этот парень? Тихо, тихо, тихо. Ну ка, что здесь? Что у нас здесь такое? К... Кого ты знаешь? Кого ты знаешь? Так Кодер, банда Мальстрёма. Перезагрузку оптики. Давайте устроим этому Кодеру замыкание, что ли, я не знаю. Попробуем. Пускай замкнет его как следует. Да, устроили тихо, мы ему замыкание. Тихо, тихо. Иди сюда, хренов ты ублюдок, лично. Есть, Сейчас так... мы покажем, Есть такое дело, да, отлично. Одного за другим потихонечку. Убиваем. Так, опять кто-то пытается проникнуть в мою голову. Кто там такой вообще? Я могу в него проникнуть? Нет, в этого типа... Нездвижением мастером. Так, выбираемся. Ой, ой ой ой Вы посмотрите, что творится, а? иди сюда, от хедшотик. Я же говорю, хедшотики вот пойдут. Это я понимаю. Хедшотики пойдут однозначно. Сейчас мы, ребятки, всех как следует проверим. Это что у нас такое? Что-то какой-то сервер или что-то такое? Данные. Бойлер. Взрывоопасно. Так. А взлом, а взлом протокола, заблокировано а Взлом протокола Так, длительный, так, я понял Отвлечение врагов, кто-то, ребятки, идет к нам, я смотрю. Это же робот какой-то, по-моему, да? Это вроде какой-то робот Которому можно устроить тоже замыкание Тихо-тихо Иди сюда, давайте, ребят, устроим ему замыкание уже Пускай его замкнет как следует Сейчас пойдет жара, на! Ну и все, кончайся уже, отлично Да, ребят, вот так мы умеем Потихонечку, Так, 97, патрончики заканчиваются у меня. Надо бы отбирать этих типов. Да-да-да. Нам нужны боеприпасы. Что такое? Ты ожить, что ли, хочешь? А, ну, отставить. Так, пушки забираемся. Со временем все пригодится. На полочках тут что-то есть. Так, Джеки, Джеки, куда ты пошел? Стой. Давайте, да, подожди. Не паникуй пока что. Что тут такое было? Что-то мы взяли. Погоди, погоди. Пога... кого-то там же от... ну-ка на держи гранату держи-ка гранатку с этой стороны никто не обходит ну давай посмотрим иди сюда кого-то там собралась похоже кто-то в меня, меня... меня по моему кто-то стрелять нет с этой стороны с этой стороны мне кажется кто-то зашел никто не зашел кто-то там зашел мне кажется вот там вот кто такой подожди подожди я тебя сейчас отмечу, так один. Вижу одного засек. Сейчас будет стрелять, наверное. Так памяти не осталось. Заходим, заходим. Ой, ой, ой, друзья. Ой, ой, ой, ой, ой. -ой. Жестко, как жестко, жестко, жестко, жестко, жестко. Да, я пробую, пробую. Что-то у меня смотрю какие-то неполадки. У меня, ребятки, какие-то неполадки, в общем-то. Какие-то у меня неполадочки. Заклинило меня. Заклинило. Забоговался мой персонаж. Забаговало, походу, меня Да-да-да ой -ой, -ой, -ой, ой ой Жестко, конечно, бомбануло Вот это я понимаю, друзья Вот это заварушечка Да, нужно было быть более-менее осторожным Давайте загрузимся и продолжим Так, ну что ж, у нас продолжается, ребятки, веселушка Продолжаем здесь воевать С мальстремовцами. Так, он там, я так понимаю, за ящиками сидит Меня опять перегрели, нагрели он сидит за ящиком. Ой-ой-ой-ой! нас Тихо-тихо-тихо-тихо. хо хо хо хо тихо тихо тихо Стой, стой, стой. Перегрев. Меня постоянно кто-то перегревает. Ну-ка получай. Да. Есть такое дело. Кто-то меня постоянно перегревает. Да. Так, тут что у нас такое? Так, тут -то тоже был, я помню. Тут кто-то был, я помню, в этой комнатушке. Здесь кто у нас? Открыт ворота авторизация не пройдена. Так, подожди. Кто-то, по-моему, заходит, нет? Ты кто стреляешь-то? Откуда? Ты откуда там взялся вообще? Я не понял. Не никого, слышишь? Да я понял, понял. Тут что, можно открыть же, наверное. Эту дверку-то. Наверное, же как-то можно взломать ее. Ну-ка, что это такое? Так, удаленная активация. Давайте попробуем взломаем. Возможно, можно это все дело открыть. Да, ребятки, дверка открывается. И что это такое? Аккуратней. Это Если я от лазера, мне ты... Ты кто такой? Так. О, как. Нашли типа. Нашли типа, которые, это которые я так понимаю, очень сильно сейчас в тяжелом положении находится Давайте попробуем обезвредим вот эту, вот эту штуковину. Обезвредить, ребятки, давайте обезвредим. По крайней мере, Боже, думал, никогда, блин, должно... по крайней мере, Макдиом, Да, здорово! Ну что скажешь, ты у нас в долгу. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, умбре. Господи, притормозите, а! Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. А когда же? Сочтёмся, с... Самое подходящее время, я думаю. Как раз. Задание обновлено. Не в Мальстрем. Так, ну что, ну ты как, справишься сам-то? Уверен, вид у тебя не очень. Я у себя дома. Обо мне не беспокойтесь. Ну хорошо, раз ты у себя дома, оставляем тебя с твоими мыслями наедине, а сами потихонечку выдвигаемся. У нас тут очень много дел, очень много работы, да? Нужно много кому навалять. Так, что это такое, я не понял. Что это сейчас сделал? Что я такое сейчас сделал, не пойму. Так, ну что, Продвигаемся. Давайте возьмем пистолетик, попробуем Сейчас попробуем, пошмаляем из пистолетика немножечко Это что такое? Надо бы исследовать как-то Так, ребят, патроны от пистолетика у нас имеются Сейчас будем стрелять Ну что, ребят, продолжаем выбираться отсюда Нам нужно выбраться Сволд, Soul футс Вон там типок Наш парит, палит нас, да Я постараюсь не высовываться лишний раз Собираем все по пути, опасная зона Опасная зона, да, у нас сейчас. Попробуем пробраться через нее. Выходим, да, вижу типа. Сразу же его помечаю. Что с ним можно сделать? Можно ему замыкание устроить, но... Да, давайте, ребят, устроим. По возможности будем делать все те вещи, которые мы можем сделать. Надер, Ой-ой-ой-ой-ой! Это что, реально пистолетик такой нормальный? Так, ребят, давайте сразу же всех постараемся. Чтобы всех я видел. Как можно больше людей мне нужно видеть. Одного засек еще кто-то попадает нет это что такое путь к отступлению так кого-нибудь еще может быть засечь меня а? взлом протокола с этим типом я ничего пока сделать не могу Но хотя можно попробовать о еще один еще один еще один там по-моему еще один даже да есть все ребят потихонечку на ухо хороший пистолетик слушать а хорошо сносит а я-то думал он будет похуже да где где где Хорошо сносит, однако, этот пистолетик, а. Только если правильно стрелять, прицеливаться. Не могу никак прицелиться я. Да, блин, да что ж такое-то, а. Если, если нормально прицелиться, то будет нормально все. Ой, еще один, еще один, друзья. Бабах! Взрыв и никого не убил. Да, если нормально прицеливаться, будет все нормально. Ой-ой-ой, так, держите гранатку опять. Держи гранату! Держи, получил, нет? Не получил, походу. Ой, обходит, обходит. Черт возьми, тут их так много, я в шоке просто. Ну что, попробуем сейчас. Патронов нет, надо перезарядить. Давай, перезаряжай. Есть один. Пробегаем здесь. Ой-ой-ой-ой. На-на-на-на, получай. Держу, держу, держу. Ой-ой-ой, жара, жара, жара, друзья, жара, надо срочно ингалятор. И ингаляция пошла. Куда он, где он? Где этот тип? Где-то здесь мы куда-то зашли не туда опа расстреливаем в упор его я так понимаю лучше с дробовичка жахнуть на хорошо на какие они мощные а даже в упор не могу ничего с ним сделать на держи Ч такое а есть такое дело еще одного завалили какие-то они прям с... и... очень мощные бывают ну а что делать надо потихоньку вас выкашивать гадов Получай. Может, что-нибудь сделаем? Может, как-то взломаем его. У меня, у меня не созрели скрипты для этих, для этих дел. Так, лифты я вижу, ну. Есть такое дело. Давайте, ребята, из пистолетика еще постреляем. Есть такой. Ну, пистолет вообще ван ваншотит жестко, прям. Капец, конкретно. На! Я попадаю. Держи, отлично. Ну что, друзья? Вроде бы, от, вроде бы отстрелялись. А может быть еще и не очень. Постараемся, ребятки, все-таки сейчас быть более-менее осторожными. Но уровни, конечно, здесь достаточно интересные. Ну что, что, что, мы всех завалили же вроде, да? Давай сейчас сначала обследуем обстановочку. А потом уже будем продвигаться дальше. Что тут, я смотрю, какой-то конвейер, да? Я так понимаю, здесь мясная фабрика какая-то. По производству мясца, да? Всех вроде бы завалили. Группа, кстати, подсвечиваем. Тихо-тихо. Осторожнее надо быть. Что-то я смотрю, меня кто-то запалил уже. Тихо-тихо-тихо. Кто там у нас такой? Кто там меня палит? Это камера, да, у нас? Это у нас, друзья, камера. Надо будет такие штучки все отключать потихонечку. С помощью камер нас видят. Да, давайте, ребят, пробежимся по уровню все-таки. Надо смотреть, что у нас разбросано. На уровне бывает иногда очень много интересного. Иначе потом откуда нам, ребятки, брать бабло? Сейчас, подожди, родной. Сейчас я все соберу. И будем выдвигаться с тобой Тут очень много полезных полезных ништячков Да, очень много коробочек Мелитеха, которые надо обшарить Сейчас Ты главное не торопись Потому что если мы тут Не соберем все подряд В смысле прячься от кого вот Тут кстати пушечка интересная Получим новый предмет Который можно экипироваться Так, ну что, пойдем, пойдем, Джеки Погнали, все, хватит уже здесь стоять Заварушка, конечно, была нехилая но, но, но, но нужно уже убираться отсюда. Я вроде бы все обшарил. Возможно, что-то я даже и оставил здесь. Новый чип. Потом почитаю. Так, пошли, пошли, пошли, Джеки. Тут, наверное, нужна пушечка ближнего боя лучше, да? Дробовичок. Вот такой, ребятки, у нас в будущем. Дробовичок будущего. Ты как так прыгнул? Я не понял. Он раз взял и прыгнул. Одним, одним движением просто переместился на большое расстояние. Так, кто там, сп... кто нас палит, я не понял. Это еще одна камера. Давайте, ребятки, обезврежем. Контроль камер. А, выключить. Ну зачем мне сейчас контролировать? Мне лучше ее выключить и все. С этой стороны, по-моему, тоже камера. Ну да, ребятки, здесь очень много камер. Мы, в принципе, с ними справляемся достаточно неплохо. Да, благо наши способности развиты. Мы все-таки вкачивали интеллект. И мы вот с такими системами можем разбираться на раз-два. Джеки, ты куда пропал? Ты где вообще? А, Джеки здесь. Да, отлично. Ну что, поехали дальше. Посмотрим, что нас там ждет. Нам нужно выбираться с этого злачного места. Кто, кто, кто, там найдет меня? А, вон, вон ты где, да? Что-то ты не туда, смотрю, ищешь. Или тут вас несколько человек? Кого ты тут найдешь? Иди сюда. Сейчас я тебя найду. Я тебя уже нашел. Тихо, тихо, тихо, хорош. Не верещи. Не верещи. Что, заметили, что ли? Заметили, похоже, меня, да, друзья. Меня заметили. Надо было по... Быть немножечко аккуратнее. Тихо-тихо-тихо. Е-мое. Тихо, тихо. Да. Так, засек одного, да. Есть такое дело. Это что у нас? Камера или что такое? Доступные скрипты. Отвлечь врагов. Давай попробуем отвлечь, конечно же. Но они, по-моему, уже сагались Вот еще один был. Надо его тоже засечь. Да. Меня кто-то жахает. Камера, камера, камера, друзья. Надо вот такие вещи все обезвреживать. Камеру мы выключаем. Да, отлично. Надо, короче, всех их отметить Вроде бы всех засек я, да И мне надо здесь какую-нибудь, наверное, винтовочку Скорее всего Или что-то в этом роде Может быть, какой-то бот есть где-то Который, так, доступные скрипты Так, доступный контроль камер а, Но ну это тоже можно выключить удаленно, да Камеры все выключаемы Камер у них там очень много Так, ну что ты, Джеки, что предлагаешь? Биться будем или как? Галятор сейчас я только воткну Давай здесь еще сейчас почистим и, наверное, надо переходить на винтовочку, да? Я пуля непробиваемая! Да! Джеки, хорош, чудить, а! Надо воевать, блин, непробиваемые пули. Я, блин, тоже, когда сплю, пули непробиваемые. Держи, держи, держи, по одной. Так, секундочку, на держи-ка. Гранатку, секунду, Джеки, не высовывайся, хороший же. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Тут опять мне в голову пытается залезть. Так, есть один? Есть один чувак. Хороший выстрел. Подожди, подожди. Кто-то меня пытается завалить, я смотрю. Да давай уже кончайся. Кто-то меня пытается завалить. Давайте, ребятки, ингалятор. Так, хорош, хорош, хорош. С другой стороны, попробуем обойти это все дело. Где, где, где, кто? Давайте спрыгиваем вниз. Давайте, ближний бой сейчас пойдет. Кто там у нас? Где у нас ближний бой? Вот он, ближний бой. Сейчас, ребятки, будем в ближнем бою орудовать. Забираем патрончики, все пригодится. Кто там палит, я вообще не понимаю. Кто шмаляет? Я слышал, что кто-то там шмаляет нас еще. Ты с кем тут разговариваешь? Сука, мне мясо зацепило! <мясо> тебе зацепило? Давай, тебе сейчас потревожу твои филейные части немножечко. Где ты? Выходи уже. Мясо ему зацепило. Ну? Ты что ли здесь? Ты что, не видишь, что ли? Я уже подошел. Алло? Богопанк, блин, здорово! Багапанк, ну как у тебя дела? Смотрите, ребят, он ничего не делает. Я, я, я так понимаю, его кто-то вырубил, наверное, заранее. Ищите, обрящите, это что происходит? Ты меня не видишь, что ли, реально? Багапанк, черт возьми! А, ты, На получает она в голову тебе. Раз ты ничего не можешь сделать, блин, ну реально, ребят, бывает же такое. Так тихо, тихо, тихо. Загорелся Джеки, по-моему, или ты я загорелся? Это опять я загорелся. Ладно, аптечек у меня благо до хренища, поэтому. Мы, как говорится, восстановимся. Что-то собираем все подряд. Это что такое? Активировать. Это что за штука? Это бот какой-то или что это такое? Не пойму. Ладно, ребят, продвигаемся дальше. Кто-то меня засек опять, а? Кто-то меня там засек. Раз. Но я ничего не могу сделать. Это что, еще одна камера? Отвлечение врагов. Постараемся отвлечь врагов. Ну и? Отвлекайся уже. А я пока пройду без шума тихо тихо увидит. тихо не увидит проверенная система Получай. оп оп оп Пусть тихо, подходят, тихо тихо тихо тихо тихо тихо подожди не увидят не увидит тихо тихо джеки не буянь только сейчас разберемся сейчас мы разберемся сейчас поближе подойдем понял лично не попадает не попадай в голову, друзья, не попадаю. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас перезаряжусь. Не, пол, не получается. Не могу в голову попасть. С прыжка. Выстрел с прыжка в голову. Отлично, еще раз. Хорошо. Можно даже так. Включаем свет. Включаем, тут дверь у нас что закрыта. Прими техническое умение. А, тут, чтобы открыть, нужны определенные навыки, я понял. Так, смотрим, здесь, чем можно здесь поживиться. Ящички у нас Милитеха разбросаны повсюду. Все, идем, идем, идем. Выдвигаемся, нам надо выбираться, я помню. Я помню, что нам надо выбираться, чувак. Да, да, да, заварушка, конечно, нехило здесь разворачивается. Так, что это такое? Не берется. Так, ну что, выходим? Кто тут нас увидит? Тихо, тихо. Кто-то у нас уже пытается, по-моему, увидеть. Так, засек одного. Засек второго камеры. Где камера? Тут по-любому есть где-то камеры. Но я не вижу сразу камер. Как отвлечь врага? Там еще, по-моему, одно тело. Прожектор. Не вижу. Надо срочно осмотреться как следует. Это что такое? Еще одно тело? Что-то много здесь тел. Это что там такое за... Так, отвлечение врагов. Давайте попробуем. Отвлечем врагов. Вот той, той штуковины. Сработало. Сработало, сработало. чуть-чуть че Без палева. Так, давайте сначала вот этого уберем. Он вроде достаточно далеко. Камеры, камеры, блин. Блин, вот этот меня может запалить. Отвлечение, кстати. Вот той штукой можно отвлечь врагов. Давайте отпробуем отвлечь. Сработало. Он на меня, по-моему, идет, да? Куда он смотрит? Тихо-тихо-тихо. Хорош. Ты тут. Ты тут никого не видел, чувачок. Чувачок, ты никого здесь не видел же. Я же знаю, что ты никого здесь не видел. Давай, иди сюда, во, во, во, во. молодец, иди сюда. Держи, выкуси к этого. Знака выкусим выкуси еще немножечко. Ой, близко стою, близко, очень близко, я ребят стою. Тихо, тихо, тихо. Давайте попробуем с этим. Ой, близко, как ходит, а? как же он близко так все таки а А ну вали отсюда так есть такое дело давайте попробуем попробуем Я с пистолетиком понял да что у них граната у меня тоже есть граната на получать нет ослепила ослепила ослепила его смотрите его колбасит Но В голову хэдшотик один раз двай! давай есть такое дело есть еще один блин граната граната граната надо чуть-чуть было не меня. В голову! Ой, ой ой ой ой хорошо, хедшотиком, а. Прям вообще за раз. Прям за раз, ребятки, сносят вот этот ствол. Очень хорошее оружие, кстати. Да, просто в голову. Ваншот. Машинку взорвали. Это мы, что ли, тут такое сделали? Это мы тут столько делов натворили. Так, собираем, ребятки, все. Всякие штукенции. Вообще здесь надо уровни более детально обшаривать, потому что здесь очень много всего. Да, блин, я забыл про ворот, это у меня же есть... Интересные особенности, основанные на моей выносливости. Это что такое? Что это такое? Что это я взял? Получено. Дефендер какой-то. Пока что, ребятки, еще не совсем знаю, что я беру. Какой-то дефендер мы получили. Ну ладно, мы пока, ребят, выходим. Нам нужно двигаться дальше. Наконец-то. Наконец-то, друзья, вышли мы. Незвержение. Следовать за Джеки. Ну да, ребятки, достаточно жестко было. Я вам так скажу достаточно нехило нас так потрепали я до сих пор он отхожу да-да-да, и сейчас нам надо следовать за Джекин. Ну а работать продолжать, естественно, мы будем, ребятки, в следующих наших сериях. А, что ты, зритель, думаешь по поводу киберпанка и прохождения моем? Пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение, я тебе непременно а, отвечу. Ну и давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Скретч будет дальше продолжать снимать видосики по киберпанку. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!